Продолжаем тестировать и учиться летать на, на квадрокоптере Mavic Air. И сегодня я не буду летать в поле, сегодня я попробую полетать в городе. Сегодня ветрено, здесь тоже есть пустырь, и я хочу пролететь над этим пустырем к морю, как можно дальше отлететь. Вчера попытался перепрошить на 5.8, на 5,8. Чего 5,8? С на 4 или как это правильно называется? Мне ничего не удалось, потому что у меня ОС и полный взгляд. <связывая> Там внизу собаки в свое время гавкали. <связывая> Ее видно очень не понравилось. Это один из них самых смелых. <связывая> Прибежал сюда вуди. Хочу сейчас заменить батарейку и попробовать слетать а, к трубе. Там вот есть такая большая труба. Какая-то. Все, сегодня отлетал. Коптер показал себя более чем достойно, потому что очень сильный ветер, сейчас он еще усилился. У меня было несколько неоднозначных ощущений, когда у меня, подлетая к трубе, вот этой котельной, пропала то ли связь, то ли, ну, короче, пропала картинка. Я еще пока не знаю, как себя вести в этот момент, но было очень волнительно, если честно. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца. Спасибо, что откомментировал. И видео, скорее всего, будут выходить чаще, пока я тестирую все режимы Mavic. Это очень интересно. Пока. До следующего видео.